Вот, э, вот сюда, на уровне мировоззрения, входят все какие-то ценности, которые вы приобрели. Так? На уровне опыта, ну то есть вот все, что происходило с вами, включая и не ваш опыт, так? а опыт, там, например, папы с мамой, там, да, учителей, кому угодно. Вот. И вот смотрите, какая фишка, что вот если вы собственного опыта формируете мировоззрение, это ваша сила. Вы тогда владелец вашего мировоззрения. А если вы формируете из чужого опыта мировоззрение, не проверив его никак, то вы раб этого мировоззрения. И получается так, что эти ценности они влияют на опыт. То есть опыт чужой сформировал мировоззрение. И вы тогда будете из всего опыта вычленять только тот опыт, который подтверждает это мировоззрение. Например, все мужики козлы. Мама сказала из своего опыта. Все мужики козлы, обобщив, ну, думаю, про папу. Вы записали себе. Все мужики-козлы. Дальше, как это работает восприятие? Оно спускается вниз. И вы из всего опыта, который у вас был, например, было у вас там, не знаю, там 10 мужчин. там Пять козлов, два барана, овцы бык и, не знаю, там, два тигра. Да? Вы только козлов увидели. Из них. Всех остальных нету. Вы как будто их вытеснили, забыли. Дальше. На уровне личности вы будете выбирать в своей жизни только козлов. Потому что вы только их видите. Остальные как бы они в тени. Дальше. Соответственно, кого вы выбрали, те люди будут вызывать определенные чувства у вас. Например, негодование, обида, там, разочарование, несправедливость. Так? Эти чувства спускаются ниже в тело, два определенные зажима и ощущения – и это все порождает от вашу реальность потом поэтому э, в чем фишка э, фишка в том чтобы от, от, отделить свой опыт взять из этого опыта уроки от чужого опыта То есть мамин опыт ей вот. учиться нужно на своих ошибках потому что только на своих ошибках и можно учиться на чужих ошибках вы будете не учиться, вы будете просто в каких-то рамках находиться. Есть, пока вы не попробовали, у вас не будет знания, не будет связи, что «а, так это вот так». И вот это становится момент, когда вы понимаете, ага, вот это вот, момент осознания. Тогда вы уже сами можете выбирать. Не как зомби, не как программа или робот, а как человек. Потому что человек имеет возможность выбирать, взрослый человек, взрелый человек. Вот так оно и формируется. Поэтому вот то, что здесь я даю, это определенное мировоззрение. Но оно должно быть протестировано обязательно. Вот. И даю я вам это мировоззрение только по той причине, что у вас уже есть какое-то мировоззрение, которое ну, не является эффективным. То есть то мировоззрение, которое вы взяли других людей, оно какое-то... Ну, не очень, в общем-то. Иначе вы тут не сидели. Иначе вы сейчас бы сейчас где-нибудь были в других местах. Вот. Поэтому, что важно. Вот сегодня мы подходим к тому моменту, когда я дам вам инструмент, которым можно будет тестировать мировоззрение, тестировать модели, установки ценности. Именно тестировать в соответствии с вашей душой. Вот. Потому что... Что-то из этого вам зайдет и будет работать, а что-то не зайдет. У любого мировоззрения есть границы, не бывает так, что вот там охватывающее все. Каждое мировоззрение отражает определенную традицию, которая эффективна в каких-то, скажем так, контекстах. На мой взгляд, большинство из того, что здесь написано, оно эффективно в создании семьи. Но что-то может вам не подходить. И вот ваша задача сегодня будет протестировать это, начать тестировать. Потому что не всем женщинам нужно не работать. Вот кому-то кому нужно работать, и э, это по душе будет. А кому-то нужно не работать. Понимаете? Душ, душа ваша решает. Вот. Решает ваша душа.